Студенческий ТЭФИ в этом году проводился в третий раз и уже традиционно в Ростове-на-Дону. Участники конкурса это студенты российских вузов, получающие профессиональное образование в сфере телепроизводства. Так студент Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Салават Мухаммадулин принял участие в российском конкурсе и вернулся с пески не с пустыми руками. Диплом Салавату вручили за информационный сюжет. Это не классический информационный сюжет, но так скажем, информацию он несет. Это была работа от 18 сентября, когда у нас были выборы в Казани, вообще по всей России выборы Государственную Думу. И вот я делал сюжет про. Вот дают же в Казани браслеты, вот какая-то голосуешь у тебя, то есть проезд там в автобусе, еще где-то. И вот я делал сюжет про преимущество этого браслета и почему нужно идти на выборы. И вот как сказал, как мне объяснил Дебров, почему работа понравилась тем, что это обычный, ну, так скажем, классический государственный заказ, то есть, чтобы люди шли голосовать. и... Мне с командой удалось, так скажем, развернуть его в не классический, вот берете браслет, так-то, так-то, а то сделать его интересным. У меня он весь состоит и стендап. Салават так, уже вот, не вот раз это отправлял это свои работы на в, конкурс студенческий ТЭФИ, но победу с собой 16, так и не привозил. По его словам, сюжеты от остальных совсем ну, вот, ничем вот, не отличались, ну, были да, классическими. Например, Сейчас да. же больше ценится неординарность и креативность в сюжетах. Надо просто думать и мыслить. И относиться к работе не просто о том, что ну очередная новость, надо сделать что-то, а нужно придумывать что-то новое. Желательно заранее, уже когда едешь, знать, что ты будешь делать, а потом уже вносить коррективы, когда ты приедешь на место и увидишь там, допустим, не то, что ты ожидал. Гулять ты гулять по полной, в полный бак. Четвертая причина пойти на выборы это скидки на заправках республики до трех, трех, трех процентов. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.